Мои подписчики присылают, как при запросе YouTube выскакивает Анатолий Шарий, пропутинский блогер украинский, которого, кстати, ожидает скоро очень хорошее интересное видео от меня, где я его размажу и похороню в очередной раз. То есть фактически я разрую могилу Шария, медиа могилу и похороню его опять. Но давайте сначала попробуем здесь забить YouTube. Забиваем. Что ж такое? Как так? Вот кто мне объяснит, почему при запросе YouTube вылезает Шарий? Ни Ивангай, ни Марьяна Ро, ни Дневник Хача все тот же. А именно Анатолий, сука, Шарий. Ну, проверим версию и камикадзу. Набираем YouTube. Я уже набирал, у меня ласкичало. Так. Смотрим. Кто здесь? Нету, ни Шария, ни Соловьева, то есть YouTube, по поиск Google подает то, что человек смотрит, то, что человек к чему больше всего обращается. Если и смотришь Шария и <coughs> Соловьева, то, соответственно, тебе и выйдет Соловьев, Шарий. Ладно, посмотрим это, посмотрим это в Майзеле. Ладно, попробуем Google или Яндекс, Google. Набираем YouTube. Опа. То же самое. Вот меня почему-то вот, вот такой выпадает. То есть, опять совравший камикадзе ваш. Теперь по поводу скурчения просмотров и лайков. Ну вот, допустим, у меня есть видео. Тут 160 просмотров и 201 лайк. То есть кто-то может увидел картинку. Зашел, но не стал смотреть. Поставил лайк. Ну, к говорю. Потому что YouTube не засчитывает просмотры меньше двух минут, если я не ошибаюсь. Или 30% от видео. Кто-то пошел, посмотрел определенное время. Поставил лайк и ушел. Просмотр не засчитался Так же, как и у Камиканза, я думаю, всем надоели уже ролики. Без ну, есть интересные, конечно, но в основном конечно он уже устарел как обозреватель вот постоянно врет вот допустим 78 просмотров 109 лайков Все заметили тут, тут закрытые ладно не считаю вот так обманывает нас наш камиказ паршаре конечно он вину палку она подписывайтесь будем еще смотреть что там он наврет Убирайте их наличие. На предыдущих двух-трех видео YouTube убирает ваши лайки. С моих видео скручивает, убирает просмотры в 2-3 раза, чтобы видео не вышло в тренды.